Всем привет, мои дорогие друзья. Все с наступающей Пасхой. Я думаю, что многие из вас пасочки уже испекли в четверг. Вчера был чистый четверг. Я надеюсь, что вы хорошо поубирали у себя в доме. Кто-то, наверное, уже испек паски, кто-то будет печь в субботу. Я лично всегда выпекала в чистый четверг, старалась и убирать. Но мне в этом Сережа помогал. Мы старались максимально сделать все в этот день. На субботу оставляли только покраску яиц. И знаете, я вчера так немножко загрустила. Да, честно скажу, наверное, не немножко, а множко загрустила, потому что, пожалуй, это и это первый год, когда я за свою взрослую осознанную жизнь буду выпекать пасхи. Мне стало очень грустно вчера. А еще грустно стало от того, что на этой неделе в среду вывезли очень много людей, много семей. И, ну знаете, я понимаю, что это неизбежно, но эти люди больше месяца были с нами, находились в одном месте, мы в любом случае каждый день с ними виделись, общались и... Ну, многие становятся уже достаточно близкими, ты просто привыкаешь к людям. вот. Я понимаю, что это неизбежно, что это в любом случае нас всех расселят. Мы стараемся с некоторыми держать связь. Они нам показали, куда их переселили. В принципе, нормальное место, но как повезет. Ну вот это а другой пример переселения. Вот ребята отправили видео, где они живут уже месяц. Они сначала приехали сюда, в Красный Крест, пожили здесь неделю, и потом их группой где-то 50 человек вывезли тоже в Мадрид, но в другую гостиницу гостиница похожая на хостел. И они показали фотографию это, конечно, ужас. Они просят о помощи. Но, знаете, на самом деле ну, относительно нормальные условия да, есть кровати. Просто в одной комнате эти двухэтажные кровати стоят в большом количестве и много людей ютятся в этой маленькой комнатушке. Но есть кровати, есть еда, есть крыша над головой. Сложность здесь состоит в том, что когда ты пожил здесь и уже понимал, в каких условиях ты находишься, а потом тебя перевозят на порядок в худшее место, где здесь у тебя отдельно была комната, здесь тебя кормили, а там они в одной комнате живут по 8-10 человек, достаточно взрослых, это дети, которые ходят каждый день в школу, и им негде даже учиться, они приходят на кроватях все домашние задания делать, то это сложно, конечно, очень сложно морально. Да? Одно дело, когда тебя в похожее место переселяют, но они просят о помощи. Мы, правда, немножко не поняли, почему они не с Красным Крестом. Изначально они были под опекой Красного Креста, а дальше Красный Крест их передал какой-то другой организации. Другая организация заселила вот в такой хостел. Либо они расторгли договор с Красным Крестом, либо они переподписали, может быть, с новой организацией, либо они вообще не подписывали этот договор с Красным Крестом и их вручили. Вот сейчас очень много организаций появляется, которые прям борются за беженцев, потому что бюджеты большие и каждый хочет на этом заработать. Красный крест, конечно, это не эпопея, он есть везде, но Красный крест везде очень сильно отличается. Даже в одной и той же стране в разных городах он по-разному предоставляет услуги. Вот мне за Болгарию рассказали, то там, конечно, печалька с Красным крестом. Поэтому все очень индивидуально, вот так. Варю сейчас суп. И знаете, что хотела вам показать? Смотрите, у них в большом количестве продают бульон уже готовый вот в таких тетрапаках. Вот один бульон, а вот второй. В супермаркетах отдельные ряды под вот этот продукт. У нас такого я не видела. Может быть, тоже есть. Вот эти вот два бульона мне принесли как гуманитарную помощь тоже испанская семья. Вот я сейчас думаю, какой из них открыть. Сейчас поперевожу. Это, наверное, а нет, это тоже курица и это курица по и это куриные, это куриные. Ну, здесь на картинке он красивее. Хотя у меня есть морозилки курица, мне тоже недавно, смотрите, принесли. Много было пачек вот этих упакованных из магазина курятины и тоже раздавали, брали те, у кого есть кухня. Вот и яйца тоже нам дали. Вот так. Так что холодильник полон продуктов. Господи, что мы мопал? А, этот уже мопал. И молочко помлеча тоже дали. А яйца такое Смотрите, сколько тут блок целый. Вот. Яиц много очень. Ну что, буду я, наверное, вот этот сейчас использовать. Опа. Я специалист по открыванию этих упаковок. Сейчас, наверное, поломаю. Давай. Ну, конечно. Нет. Нет. Опа, все очень просто. Так, давайте посмотрим, что там внутри. Немножко водички. О, ну, вот такой. Ну, не знаю, где там зеленушка. Где укроп или петрушка? Я а -а -а. думала, здесь укроп или петрушка есть, потому что на другой упаковке... Не было. Ну ладно. И в магазине я нашла ваками. Прям так хорошо мне на глаза попалась эта пачка. Поэтому сейчас буду готовить суп с ваками. Это водоросли. Кто не знает, напоминаю, я часто такие супы готовила. У меня едят все. Сейчас я их замочу. И они станут большими, Увеличится в объем. Так, сейчас как тут оно открывается... Ой, ну, наверное, этого достаточно все залила минут 10 Они постоят и увеличится в объеме. А вот и водоросли спустя 10 минут. Смотрите, как их много. Сейчас они пойдут в ступец наш. Мы купили клубнику. Бабушка детям отправила деньги, сказала, купи им, что посчитаешь нужным. Но мы решили купить клубнику. Она вообще к Паске отправила деньги. У них везде вот эти шоколадные курицы. Мы сначала хотели их купить. Или шоколадные яйца, шоколадная курица с цыплятой. Потом подумали, там столько шоколада, у детей так много шоколада, поэтому клубника будет полезнее. Сейчас клубника начала падать в цене. 2 евро за килограмм сейчас клубничка стоит. Мою, мою, мою. Друзья, вчера ходила в Красный Крест. Мне нужно было мыло взять, отстояла целый час. И мне выдали мыло. Сейчас вам покажу. Вот такого цвета. Сейчас оно немножко цвет поменяло. Когда его мочишь, оно становится темно-темно-синим. А когда мне его выдали, оно было черным, как уголек. Я не знаю, что это за мыло. Но я испачкала этим мылом абсолютно все. Умывальник, вещи, ванную. Моет хорошо, стирает хорошо, очищает хорошо. Но смотрите, у меня просто это мыло стопор вызывает. Это вот... Синка такая непонятная. Кто знает, что это за мула? Но похоже на хозяйственное мула. Вот так. Как необычно. Надо идти за другим. У них там и белая была, но мне почему-то это будет. Хочется Пасху как-то провести по-праздничному. И мы решили себя побаловать салатом оливье. Купили майонез. Так, это мед. О, вместо огурцов у нас будут Оливки. Яйцо, зеленый горошек, все уже яйцо порезала, зеленый горошек, такая вот колбаса, морковку отварила и варится картошечка, так что будет вкуснятина, мы тоже готовимся к пасте, если что, правда без пасочек, но зато с салатом оливье. И сейчас хотим поехать в парк, здесь недалеко, рядышком мы там уже были, это самый ближайший парк от нас. Поехать погулять. Вы же, ребята, посмотрите, как стыдно. Дети прыгали на диване, поломали диван. Это вообще ужас. Это позор нам всем. Так, так жарко, что Ой, решили так мороз, так мороз. Мороз. Нет, мы решили морозить. Мне тебе дойдут Но. только не первым. Да. Гася. А? Дайте бей сейчас. А, Давай. Ум, подходи, ум, подходи. Ум, а, еще он. Не, это не кофе тут давно пьют. Ага. Говори, говори, говори. Ум, пиру, да. Марк, отходи. Сейчас, да, мы отходим, отходим. Друзья, помните, мы были в этом парке? Это... Барта оливковых деревьев, где столики. Смотрите, все столики заняты, сколько людей. Это выходной день. Сколько людей не только за столиками, а просто вот с постилками сидят, что-то жуют. Но в основном это чипсы, Кока-Кола. Так, сейчас пойдем дальше. Людей очень много. Скажите, арбузик свой. Ой, вот, даже... Ух ты! ты арбузик мороженое Серьезно? Такое мороженое, что надо разобраться, кто есть. Я думала выдавливать, оно как будто было. Так оно что-то за мороженое, Куда да. Все, мороженое открыто. Идем, ищем тенечек. Смотрите, сколько людей. А вот напротив сразу детская площадка. Все, детей занятия. Я иду на свои занятия, бегу. Еще один урок из конского. Привезли сладости для детей, сейчас будут их разбрасывать и кто сколько соберет. Девочка рассказывает, чтоб не плакал. Это испанка. Не пошел. собирай. Так, Ян что-то тормозит. Беги, беги! Паровозик возвращается. Это Я Ринату надо вывести какую-то ковку. У нас только Ринат, по-моему. Нет, пап, ты не собирай, ты не участвуешь. Ты уже устал, да?